Итак, други, подруги, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Перед вами сейчас будет новогоднее, так сказать, новогоднее гадание на свече, предновогоднее, ну, посвященное вступлению вами и нами, всеми нами в Новый год. Итак, давайте дадим немножко свече отдать какую-то часть, начать отдавать информацию. И я начну. Ну вот интересно, что вижу. Вижу такие цветочки, похожие, может быть, на клевер. Вообще клевер это хорошо. Начнем, давайте, значит, клевер, стабилизация, стабильность, какие-то деньги. Давайте будем тогда отталкиваться от темы деньги, финансы. Ну что тут сказать. Вижу, что э, деньги у вас приходят какими-то такими... Прям сезонами на сегодняшний момент карта Луны, извиняюсь, изображение Луны дает такие сезоны. Хочу сказать, что ближе, наверное, к весне, к, что к лету что-то более застабилизируется в теме прихождения к вам ваших денег. А так как я вначале увидела клевер, клевер это говорит, что не замахивайся она очень супер большое, э -э -э -э желай... Какой-то стабильный, стабильно такой обещанный доход, и все будет очень даже неплохо. Ну и иди э, по жизни в теме работы ближайшие полгода как-то хитренько. Я увидела тут ворана такую ящерку. То есть успевай, успевай везде, я бы так сказала. Ну, еще ближайшие два месяца, может быть, вы будете подписывать какую-то бумагу которая даст вам возможность вот получать более, быть более защищенной персоной в теме деньгодобычи. Но тут надо думать с кем и что подписываешь, естественно, тут э, я не могу конкретизировать что-то, лично вам, вот какой то ребенка тут увидела, между прочим, в теме отношений. Вот ребенок, младенец. Это говорит о том, если у вас не будут дети, ну, пока что не родятся, или у вас, если есть большие уже дети, ну, возможно, познакомитесь, тот, кто хочет познакомиться с человеком, у которого уже есть ребенок. Это такая подсказка. А вообще период букетов в ближайший месяц вам обеспечен. Период, как сказать, букеты. А букеты это свидание. Это свидание. И вообще не бойся ближайшие два месяца, слушай свою душу, слушай свое сердце. Иногда как летучая рыба выскочить из волны, выскочить и как бы, как бы вот обсушиться и опять войти в другую воду, скажем так, в другую волну. Вот тут такой очень интересный момент. Так. Будет ли помощь от кого-то? Смотрим. Ну, в принципе, тут я вижу два человека, вот они друг друга за руки держат. То есть, э, помощь в основном надо ждать от, э, от человека, или это брат и сестра, или это, сейчас скажу, или это человек, с которым у вас телесные отношения. Вот такая подсказка тут есть. Так, смотрим дальше. Обрати внимание на что? Обрати внимание на вторники, ближайшие три месяца, вторник или ну, два с половиной месяца какие-то вторники и четверги. Не попадай в такие конфликты, когда э, хочется что-то высказать, вот что-то ляпнуть, брякнуть, понимаете? Вот тут есть такая подсказка, то есть, чтобы не был эффект, язык твой враг твой. Даже если это конфликт с другом подругой. Вот тут очень интересный есть момент. Счастье вас ждет ближе к лету, я бы так сказала, если тут намек на счастье. Вот не зря в начале маленькая луна и большое солнце было, да? То есть сон, большое солнце, это ближе июнь, конец июня, где идет. Середина лета. Ну, то есть вот там какое-то вас ждет приятное, счастливое, э, счастливое, скажем так, событие. событие. Есть ли что-то лишнее в ближайшее время для вас в поведении или в чем-то? Лишнее это когда вы иногда что-то медлительно решаете быть или не быть это первый момент что я вижу что воск мне говорит и второе может быть иногда хочется но ну, не свести счеты а какие-то обиды на кого-то как будто хочется кого-то наказать и в этот момент наказывая кого-то вы и себе делаете г то есть тут надо думать или плюнуть забыть растереть идти дальше или застрять в каких-то как сказать, ну застрять в прямом смысле слова, застрять в настоящем из-за обид прошлого. Вот тут такой момент, я в одном видео объясняла, сейчас уже даже не знаю в каком, объясняла, что у нас три отрезка в жизни, как бы наше состояние прошлое, настоящее и будущее, и поэтому у многих из вас настоящее загромождено какими-то обидами. И что тут ангел может вам подсказать? Давайте посмотрим по внимательной очки. Я делаю внимательно. Ангел вообще много почему-то птиц тут мне показывает. Я вижу птиц и созерцательный орел тут сидит. То есть ангел говорит смотри вперед, но первое, наверное, что тут даже не работа, не бизнес, как говорится. Первое, что ангел говорит, смотри в свою семью. Береги членов своей семьи, потому что когда мы их теряем, мы только тогда понимаем, насколько человек нам был близок и насколько этот человек был кирпичиком нашего благосостояния, нашего спокойствия. Поэтому, не знаю почему, дорогие мои, но ангел вот тут дает такую подсказку. Дом-семья, то есть дом, гнездо домашнее, почему птица, вот гнездо, понимаете, и конечно у нас у праздники праздник, порадуйте своих близких, покажите им, что вы их любите, если не хотите показывать ну хоть подарочек купите. вот тут такое. И еще хочу напомнить дорогие мои, кто часто смотрит мой канал, обязательно проверяйте подписки. В последнее время каналы чудят. подписки исчезают просто. То есть проверяйте мои подписки. И, конечно, если вам нравятся мои видео, мои прогнозы, мои заглядывания вперед и в свое будущее, и в ваше, наше общее будущее, конечно, ставьте лайк, чтобы мой канал просто не загнулся. Удачного вам Нового года. Приятного вступления вам в Новый год. Побольше стабильности. И до встречи.